Представьтесь, Хорошо. пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена Гладкова. И только что закончился тренинг по работе с мыслями. И я хочу сказать огромное спасибо нашим замечательным учителям, которые знакомят нас с практиками, потому что впервые за долгое время я почувствовала себя по-настоящему счастливой и по-настоящему довольной вообще всем-всем-всем в этой жизни. Спасибо большое, глава. Пустая, все замечательно, с мыслями поработала прекрасно. Тоже за инструменты такие волшебные, которые освободили вашу голову. Дыхание, медитация, мантра. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо.